я не хочу жить за завесой Я не хочу жить за стеною глухой Мое сердце с тобой, мой сын дорогой Я для тебя не чужой и не отчим Я добрый отец, я Ава, родной Мое сердце с тобой, мой сын дорогой, грех-барьер, глухая стена, грех это бездна и пропасть без дна, Небо без звезд, а ночь так длинна без сна. Грех произвел неприступнейший вал, ты уходил. Когда я взывал, руки свои к тебе простирал, я свал, Я не хочу жить за. Отец через сына желает вернуть Потерянный рай для меня и тебя Вот в чем суть Иисус, спасение, открытая дверь Входи, человек, и живи без потерь В царстве моем нет страданий и зла О, поверь! хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною рукой, Мое сердце с тобой, мой сын.